Всем привет, вы на канале НБ Фитнес, и с вами я, Бовт Наталья. Продолжаем заниматься дома, и сегодня посвятим свое время пилатесу. Ставим ноги на ширине тазобедренных суставов, разворачиваем плечи, делаем глубокий вдох через нос, набираем полную грудную клетку, вытягиваемся головой вверх, Помним. Разводим ребра в стороны. Грудь вверх у нас не приподнимается. Слегка подтягиваем живот, как будто бы хотим застегнуть ширинку. И на выдох расслабились. Снова делаем глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку. Живот подтянут головой. Тянемся вверх. Стараемся позвоночный столб выровнять в одну прямую линию. И на выдох расслабились. И снова делаем глубокий-глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку. Ребра в стороны. Живот подтянут. Тянемся головой до потолка. И на выдох. Расслабились. Добавляем руки. Делаем глубокий вдох. Приподнимаем позвонок от позвонка. Головой руками тянемся. На выдох. Расслабились. Снова вдох. Приподнимаем позвонок от позвонка. Пытаемся стать выше роста Выдох. И снова вдох потянулись как можно больше вверх, на выдох, расслабились. Снова делая глубокий вдох, оставляем руки вверху, вытягиваемся одной, вытягиваемся второй, еще одной рукой, второй. Потянулись двумя, на выдох. Расслабились. Хорошо. Снова делая глубокий вдох, оставляем руки вверху. Тянемся руками, плечами, лопатками вверх, голову втягиваем в себя. Затем отталкиваем плечи, лопатки вниз, головой тянем позвоночник. Снова руки, плечи, лопатки вверх, голову в себе. Оттолкнули лопатки вниз, головой тянемся вверх и снова руки, плечи, лопатки вверх, голову в себя и оттолкнули вниз. Разводим руки в стороны делая глубокий вдох вытягиваем руки с плечевых суставов на выдох собираем лопатки снова вдох и собрали лопатки выдох снова вдох собрали лопатки выдох и еще вдох собрали лопатки выдох переводим руки вперед делая глубокий вдох тянемся руками вперед центром спины назад на выдох с усилием собираем лопатки Снова глубокий-глубокий вдох, на выдох, лопатки вместе и снова округляя спину, потянулись назад, руками головой вперед, на выдох, собираем лопатки, опускаем руки, плечи по кругу, назад, делая глубокий вдох, приподнимаем позвонок от позвонка через верх, наклон в одну сторону. Подъем. Снова глубокий-глубокий вдох. И вверх выдох. Вытягиваясь, приподнимаем каждый позвонок, делаем вдох. Вверх выдох. И снова именно вытягиваясь через верх. Вдох. Вверх выдох. Теперь дыхание наоборот. Также вытягиваясь, наклон, выдох. Таз удерживаем на месте, проворачиваем два плеча, параллельно полу делаем глубокий вдох. Разворот, выдох. Вдох. Снова через верх выдох. Потянулись. Глубокий вдох в спину. Вдох. Разворот. Выдох. Вдох. Снова выдох. Потянулись руками вдох. Выдох. Вдох. И снова через верх выдох. Потянулись руками вперед и вдох. Снова выдох. Вдох. Хорошо, делаем глубокий вдох, поднимаемся вверх, на выдох одну пятку опускаем на пол Снова вдох, потянулись вверх, выдох, плечами тянемся до ушей Выдох, опустили, снова вдох, выдох и еще вдох, выдох Хорошо, правую ногу поднимаем, делаем присед на опорной ноге, разводим ноги, руки в стороны На вдох, подъем, вниз, выдох, вверх, вдох еще выдох. Вдох. Снова выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Поставили ногу и делаем то же самое. Вдох. Опустились. Выдох. Еще вдох. Выдох. Помним, плечами и тянемся до ушей, руками до потолка. Выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Левая нога остается согнутой. Приподнимаем ее. Разводя руки в стороны, делаем присед. Выдох. Руки в потолок. Вдох. Снова выдох. В потолок. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. выдох. Вдох. Опускаем ногу. Снова делаем глубокий глубокий вдох. На выдох. Опускаем руки и плечи по кругу Назад. Хорошо. Разворачиваемся лицом к коврику. Ноги на ширине тазобедренных суставов, стопы параллельно друг другу. Делая глубокий вдох, набираем полную грудную клетку, вытягиваемся головой руками, приподнимаем позвонок от позвонка. Не проседая на позвонках, опускаем только голову. На голову две руки. Подбородок к себе ни в коем случае не прижимаем через верх, приподнимая каждый позвонок, закручиваемся. Затем выравниваем руки, ставим ладони. Наклон раз, наклон два, три, четыре. Расслабились, закрыли глаза. И медленно округленной спиной от поясницы вставляем позвонок за позвонком. Постепенно выравниваем спину. Последний. Поднимаем голову. Снова делаем глубокий вдох.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 Постепенно выравниваем спину. И последний. Поднимаем голову. И еще только один раз, делая глубокий вдох. Приподнимаем позвонок от позвонка. Вытягиваемся, пытаемся стать выше роста. На выдох опускаем голову. Две руки сверху. Через верх, приподнимая каждый позвонок. Закручиваемся. Локтями тянемся к тазу. Затем выравниваем руки. Ставим ладони. Наклон раз. Наклон два. 3 4 Проходим руками вперед Пятки стоят на полу Идем вперед до тех пор, пока пятки можете удержать на коврике На вдох Поднимаемся на высокие полупальцы На выдох поставили пятки На вдох Поднимаемся на высокие полупальцы На выдох пятки прижимаем к полу Снова вдох Выдох Выдох И еще вдох выдох поставили пятки и три раза копчик отталкиваем назад раз два три вернулись вперед раз два три вернулись вперед раз два три вперед снова хорошо проходим руками вперед опускаем таз чуть ниже чем плечи удерживаем положение Раз. Живот подтянут, поясницы не прогибаемся. Два. Головой тянемся вперед. Три. Четыре. Стараемся зажать ягодицы. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Поднимаем правую ногу. Снова делая глубокий вдох, вытягиваемся в разные стороны. И на выдох коленом к противоположному локтю. Снова вдох. И коленом к локтю выдох. Снова вдох. Колено, локоть, выдох снова вдох и опустили выдох поднимаем противоположно. снова сначала делая глубокий вдох тянемся головой вперед ногой назад на выдох соединяем локоть колено снова вдох и локоть колено выдох снова вдох выдох вдох опустили задержались 4 три, 2 один, согнули ноги, сели на пятки, расслабились, сидим раз, сидим два, отдыхаем три, четыре. Хорошо, ставим пальцы ног в упор, выравниваем колени, стоим раз, стоим два, три, четыре, еще удерживаем четыре. Три, два. Поднимаем одну руку. Стоим. Раз. Стоим два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. Опустили. Поднимаем вторую. Стоим. Раз. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Сгибая колени. Отталкиваем копчик назад. Удерживаем положение. Раз. Ставим два. Копчиком тянемся по диагонали. И назад, вверх. И еще ставим четыре. Три. Два. Один. Снова возвращаемся вперед. Живот подтянем. И тоже с левой руки. Поднимаем левую руку. Ставим раз. Ставим два. Три четыре, еще четыре три два, опустили поднимаем правую стоим, раз, стоим, два три четыре, еще четыре три два, один и снова отталкивая ковчег назад удерживаем положение раз держим два дышим три Четыре. Еще удерживаем. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще держим. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Еще четыре. Три. Два. Один. Выравниваем ноги. И снова удерживаем положение. Раз. Ставим 2, 3, 4, еще немного, 4, Три. 2, Один. Согнули ноги, сели на пятки, руки вдоль корпуса назад, голова на бок, расслабились, лежим. Разворачиваем голову прямо. И медленно-медленно. Округленная спина. Поднимаемся вверх. Постепенно выравниваем спину. На одно колено. Левая рука в упор. Правая нога параллельно полу. Живот подтянут. На выдох подаем. Прямую ногу вперед. Таз удерживая на месте. На вдох. Отводим назад. Пяткой вперед выдох. Назад вдох. Снова выдох. Назад вдох. Еще выдох Вдох Снова выдох И в исходное положение Удерживая таз недвижимо в одной точке Делаем круг вперед Раз Рисуем круг вперед Два Ногу вытягиваем до запеканного сустава Три Четыре Еще четыре Три Два Один Зафиксировали И снова вперед выдох Назад вдох Корпус не расшатываем Выдох Вдох Снова выдох Вдох, выдох, вдох. И рисуем круг назад. 8, 7, 6, 5, еще 4, 3, 2, 1. Опускаем ногу и ложимся полностью на один бок. Удерживая ногу на весу, вторую руку положили сверху. Удерживая равновесие, на выдох подтягиваем нижнюю, на вдох опустили. Вдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, вдох продолжаем еще так же на выдох. Прашиваю еще восемь. Собираем две ноги вместе, опускаем вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. вдох, вдох. И еще также четыре. Хорошо. Оставляем ноги вверху, удерживаем. Раз, держим два, дышим. дышим три. Четыре ноги вверху. Четыре. Три, два. Не опуская ноги, делаем ножницы. Вдох, выдох, выдох. Вдох, вдох, вдох, равновесие удерживаем. Вдох, выдох, выдох. Вдох, вдох, вдох. Выдох, выдох, выдох. Вдох, вдох, вдох. Выдох, выдох, выдох. Вдох, вдох, вдох. Ноги вместе, руку поставили в упор перед собой. Нижний, обнимаем себя снизу, ноги также на весу. Втягивая живот, на выдох. Выравниваем опорную руку, на вдох остаемся на весу. Вверх, выдох. Вдох. Вверх. Вверх. Еще выдох. Выдох. Хорошо. Продолжаем. Еще восемь. 7, 6, Наполнила пол ложась, 5, еще 4, остаемся все время на весу, 3, 2, 1, хожу спина прямая, живот подтянут, локоть в упор, плечевой сустав на месте не провисаем, сустав ставили, сделали глубокий вдох, потянулись за рукой, набираем полную грудную клетку, живот втягиваем себя, на выдох, опустились, снова глубокий, глубокий вдох, и опустились. Выдох. Набирая полную грудную клетку, потянулись за рукой, живот втянули. Выдох. И еще делаем глубокий вдох. И опустились. Выдох. На вдох. Рука ставится направленной потолок. Удерживаем таз на месте. На выдох прокручиваем корпус вниз. На вдох вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, опускаем руку, опускаемся сами, складываем ноги перед собой, делаем глубокий вдох, вытягиваемся и через верх, наклон, раз, наклон, два, три, четыре, остались внизу потянулись рукой, четыре, три, два, один, хорошо, поднимаемся на второе колено и все тоже делаем с другой стороны ноги на выдох подаем ногу вперед на вдох назад вперед выдох назад вдох вперед выдох назад вдох помним вперед пяткой назад носком натягиваем пальцы ног и делаем большой круг вперед раз два три четыре еще четыре три таза удерживаем на месте два подтянут. Один. И снова подаем вперед-выдох. Назад-вдох. Вперед-выдох. Назад-вдох. Вперед-выдох. Вдох. Вперед, выдох, назад, вдох. Вперед, выдох. Вдох. Вдох. вдох. Еще выдох. Вдох. Снова выдох. В исходное положение. Рисуем круг назад. Восемь. Семь. Таз удерживаем на месте. Шесть. Корпусы расшатываем. Пять. Еще четыре. Три. 2, 1 опускаем ногу и опускаемся полностью на один бок удерживая ногу на весу на выдох подтягиваем нижнюю на вдох опустили Выдох, вдох вдох вдох вдох вдох выдох продолжаем еще Еще восемь. Хорошо. Запасли. Собираем ноги вместе. Опускаем на вдох. И вверх. И выдох. Вдох. Все время вверх. Удерживаем и делаем ножницы. Вдох, выдох, выдох. Вдох, вдох, вдох. Выдох, выдох, выдох. Вдох, вдох, вдох. Выдох, выдох, выдох. Вдох, вдох, вдох. Выдох, выдох, выдох. Вдох, вдох, вдох. вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. вдох, вдох, вдох, вдох. Ноги удерживаем вместе. Руку поставили перед лицом. Них не обнимаем себя снизу. Живот подтянут. На выдох выравниваем руку до конца. На вдох до половины. Выдох. Вдох. Вверх. Вниз. Вверх. Еще. Еще восемь. Хорошо. Опускаем ноги. Делаем глубокий-глубокий вдох. Тянулись за рукой. На выдох. Расслабились. Делая глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку живот. тянули, Потянулись за рукой. На выдох. Расслабились. Снова вдох. Опускаемся. Выдох. И снова вдох. Опускаемся. Выдох. На вдох. Рука направлена на потолок. Прокручивая корпус. Ныряем вниз. Выдох. И вверх, вдох, выдох, вдох, снова выдох, вдох, еще выдох, вдох. Опускаем руку, опускаемся сами. Складываем ноги перед собой, опорную руку поднимаем, вытягиваемся вверх, приподнимаем позвонок от позвонка и через вверх, наклон, раз, наклон, два, три. 4. Остались внизу, потянулись 4. 3, два, один. Для следующего упражнения разворачиваемся лицом к коврику. Ставим ноги на ширине тазобедренных суставов. Руки в упор перед собой. Делая глубокий вдох. Набираем полную грудную, полные легкие. округленные спины потянулись вверх. Затем вытягиваясь через вперед, делаем прогиб. Живот втянули, голову слегка закидываем назад. Снова округленной спиной потянулись вверх и вытягиваясь через вперед делаем прогиб назад и снова округленной спиной потянулись. И вверх и снова именно вытягиваясь через вперед делаем прогиб назад живот втянули хорошо за последним разом округленной спиной тянемся вверх собираем стопы и колени вместе опускаемся на пятки прижимаемся к бедрам и проезжаем вперед подбородком грудью животом выталкиваем руки чуть вперед Совсем не выравниваем, совсем немножечко вперед. Затем, выравнивая руки, делаем прогиб под лопатками назад. Именно под лопатками, а не в пояснице. Опускаем. Вниз руки в упор возле груди. Приподнимая горизонт, живот втягиваем. Возвращаемся в обратное направление сели на пятки и округленной спиной. Потянулись вверх. Снова опускаемся на пятки. Прижимаемся к бедрам. И проезжаем вперед подбородком груди, животом. Выталкиваем руки и делаем прогиб под лопатками назад. Опускаемся вниз, руки в упор возле груди, приподнимая ягодицы, отталкиваясь руками, возвращаемся в обратном направлении. И снова поднимаясь на колени, округленной спиной потянулись вверх хорошо, опускаемся на пятки прижимаемся к бедрам и последний раз проезжаем подбородком грудью, животу и остаемся лежать на полу хорошо, руки стороны, локти согнуты под прямым углом, голова лицом опущена вниз, глаза закрыли, в этом положении делаем глубокий-глубокий вдох набираем полные легкие, спина становится все шире и шире затем на выдох не поднимаясь вытягиваемся головой вдоль коврика вперед удлиняя позвоночник затем снова делаем глубокий вдох также вытягиваясь, начинаем поднимать голову, шею, плечи. Все время делаем глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку. Живот втянули. И на выдох закрыв глаза, прогибаясь от поясницы, укладываем позвонок за позвонку. И постепенно полностью расслабились. Снова просто лежа делаем глубокий вдох. Набираем полные легкие. На выдох, вытягиваемся головой как можно больше вперед. Затем снова делая глубокий вдох, также вытягиваясь, начинаем поднимать голову в шею, плечи, отрываем грудь. Выровняли руки до конца, набрали полную-полную грудную клетку. И на выдох, закрыв глаза, прогибаясь от поясницы плавно, змейкой, укладываем позвонок за позвонком. И постепенно, полностью... Расслабились. И еще раз делаем глубокий-глубокий вдох. Набираем полный легкие На выдох вытягиваемся головой вдоль коврика вперед, не поднимаясь, только растягиваем позвоночник. Затем снова делаем глубокий вдох, также вытягиваясь, начинаем поднимать голову, шею плечи отрываем грудь время вдох вдох вдох набрали полную полную грудную клетку и на выдох закрыв глаза прогибаясь укладываем позвонок за позвонком и постепенно полностью расслабились собираем носки вместе пятки в стороны глаза все также закрыты на выдох напрягая только мышцы спины Поднимаемся вместе согнутыми руками. На вдох опустились на Снова вверх выдох. И опустились вдох. Снова выдох. И опустились вдох. Еще выдох. Вдох. И снова выдох. Вдох. На выдох подъем и удерживаем раз. Держим два. Дышим. Три. Ноги спокойно лежат на полу. Четыре. Еще четыре. Три. Два. Один. Раскрываем глаза. Положили стопы прямо. Ноги как вам удобно. Делая глубокий вдох. Вытягиваемся головой руками вперед. И на выдох с усилием напряженной руки отталкиваем локтями назад. Лопатки стараемся собрать вместе. И снова делаем глубокий-глубокий вдох. Тянемся головой руками, как будто мы что-то хотим достать. Зацепили этот тяжелый предмет и с усилием подтягиваем его к себе. Снова делаем глубокий-глубокий вдох. И на выдох с усилием собираем лопатки. Снова делаем глубокий-глубокий вдох. На выдох собрали лопатки и снова делая глубокий вдох тянемся вперед. И на выдох напряженные руки отталкиваем. Раз. Держим два. Дышим три. Четыре головой тянемся вперед. Четыре. Три. Два. Один. Складываем руки перед собой, лоб опускаем на кисти рук, собираем ноги вместе. Пятки вместе, носки врозь. На выдох напрягая нижнюю часть корпуса поднимаем прямые ноги, на вдох опустили. Вверх выдох, вниз вдох. При подъеме ног стараемся грудью плотнее прижаться к коврику. Вдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох. За последним разом на выдох. Поднимаем, удерживаем. Раз. Живот втягиваем в себя. Два. Еще живот в себя, чтобы меньше ненужной нагрузки. Что на поясницу удерживаем четыре, три, два, один. Разводим в стороны. Вместе. В стороны. Вместе. В стороны. Вместе. В стороны. Вместе. Собрали, удерживаем. Раз. Живот в себя два. Груди прижались. Три. 4, еще дышим, 4, 3, 2, и опустили, один выравниваем руки, вперед перед собой, голова лицом опущена вниз, делая глубокий вдох, вытягиваясь через разные стороны, поднимаем противоположную руку ногу, на выдох расслабились, вытягиваясь вдох, и опустились, выдох, именно вытягиваясь головой и рукой через вперед, на выдох расслабились. И снова глубокий вдох. И опустились. Выдох. Снова вытягиваясь вдох. Опустились. Выдох. Еще также вдох. Выдох. Снова. Хорошо, вытягиваясь двумя руками, двумя ногами через разные стороны, поднимаемся вверх. На выдох, расслабились, продолжаем. За последним разом подъем удерживаем раз, дышим два. Головой руками тянемся вперед, три, четыре. Снимаем нагрузку с поясницы и распределяем по всей спине эту нагрузку. Тянемся головой руками вперед, ногами назад. И опустились на пол. Хорошо. Разводим руки в стороны. Ладони на пол. Голова лицом опущена. Вниз. Делаем глубокий вдох. Набираем полные легкие Спина становится все шире и шире. На выдох вытягиваемся головой как можно больше вперед, затем снова делая глубокий вдох, вытягивая руки через стороны, поднимаем их как можно выше головой тянемся вперед на выдох расслабились, снова делаем глубокий глубокий вдох, вытягивая руки через стороны, поднимаем их не просто параллельно полу, а еще выше на выдох Расслабились. Снова руки вытягиваясь с плечевых суставов, поднимаем как можно выше. Головой тянемся вперед. На выдох расслабились и снова руки как крылья раскрывая через стороны. Поднимаем вверх и удерживаем положение раз. Дышим два. Головой тянемся вперед три. Четыре руки еще выше четыре. Три два. И опустились. Один. Раз. Руки вдоль корпуса. Обратите внимание, ладонь к полу. Голова лицом опущена вниз. Расслабились, закрыли глаза. В этом положении делаем глубокий-глубокий вдох. Набираем пол. Легкие спина становится все шире и шире. Затем на выдох вытягиваемся головой как можно больше вперед, удлиняя позвоночек. Затем снова делая глубокий вдох, поднимаемся вместе с руками и ногами, развернули плечи, собрали лопатки, оттолкнули руки, плечи, лопатки вниз-назад, головой тянемся вверх-вперед и на выдох, расслабились. Снова сразу делая глубокий вдох, поднимаемся вместе с руками и ногами развернули плечи назад собрали лопатки вместе собранные руки плечи лопатки отталкиваем вниз назад головой тянемся вверх вперед на выдох расслабились и снова делаем глубокий глубокий выдох развернули плечи собрали лопатки оттолкнули вниз назад головой тянемся вверх вперед на выдох расслабились за последним разом делая глубокий вдох. Поднимаемся, развернули плечи, собрали лопатки, оттолкнули вниз-назад, головой тянемся вперед, раз, удерживаем, два, дышим, три, четыре, еще четыре, три, два, один. Опускаемся, и последнее упражнение на животе, собираем руки в замок, на выдох, поднимаемся вверх, на вдох. Руки перед собой в потолок. Опустились. Выдох. И собрали вдох. На четыре счета выполняем. Раз. Два. Три. Собрали четыре. Снова прогиб. Выдох. Руки потолок. Вдох. Опустились. Выдох. Вдох. Снова выдох. Вдох. Опустились. Выдох. Вдох. И снова выдох. Вдох. Опустились. Выдох. Соединили. Вдох. Снова прогиб. Раз. Руки в потолок. Два. Опустились. Соединили. И снова выдох. Потолок. Вдох. Опустились. Выдох. Руки положили вдоль корпуса. Голова на бок. Закрыли глаза. расслабились и лежим стараемся расслабить мышцы рук стараемся расслабить мышцы ног расслабляем мышцы спины и лежим Открываем глаза, разворачиваем голову прямо, ставим руки в упор перед грудью, собираем ноги вместе, приподнимаем ягодицы и отталкиваясь руками, сядевая живот, проезжаем животом, грудью, подбородком, сели на пятки, руки вдоль корпуса назад, голова на бок, снова расслабились и лежим. Стараемся полностью расслабить мышцы спины, разгрузить поясницу. Еще лежим 4. 3. Два. Один. Разворачиваем голову прямо. И медленно-медленно округленной спиной поднимаемся вверх постепенно выравниваем спину и последний поднимаем голову для следующего упражнения садимся спиной к коврику ноги на ширине таза петли суставов шестапах согнули колени берем себя под согнутые колени делаем глубокий вдох потянулись как можно больше вверх приподнимаем позвонок от позвонка и на выдох подворачивая копчик округленной спиной назад снова вытягиваясь головой до потолка стремимся и на выдох подкручивая копчик под себя округленной спиной назад и снова делаем глубокий глубокий вдох вытягиваемся вверх и округленной спиной назад выдох. Хорошо. Добавляем руки, выравниваем спину, руки вверх над головой. Снова делаем глубокий вдох, тянемся головой руками до потолка и на выдох подворачивая копчик, округляя спину, медленно укладываем позвонок за позвонком, руки вдоль корпуса, ладони на полу, расслабились в этом положении и снова делаем глубокий вдох, набираем полную грудную клетку, на выдох, вытягиваясь руками через вперед, поднимаемся вверх. Вверх. Сделали глубокий-глубокий вдох и на выдох, подкручивая копчик под себя, округленной спиной, опускаемся вниз. Расслабились снова вдох и на выдох, вытягиваясь руками через вперед, поднимаемся вверх. Снова сделали глубокий вдох и на выдох, подкручивая копчик округленной спиной, опускаемся и снова делаем вдох. И на выдох, вытягиваясь руками через вперед, поднимаемся вверх. Снова делая глубокий вдох, вытягиваемся, стремимся головой руками до потолка. И на выдох, подворачивая копчик округленной спиной, опускаемся вниз. Хорошо. Сделали глубокий вдох. На выдох добавляем ноги, выравниваем правую, тянемся вверх. На вдох опустились. На выдох левую вверх. На вдох Опустились. Снова правую. Выдох. Опустились. Вдох. И левую. Выдох. Опустились. Вдох. Выравниваем две ноги. Выдох. Опустились. Вдох. Снова выдох. Опустились. Вдох. Снова выдох. Вдох. И еще выдох. Вдох. Хорошо. Оставили ноги на полу, на ширине тазобедренного сустава. На выдох. Поднимаем согнутые под прямым углом. Две ноги вверх. Бедра направлены потолок, колени. Именно 90 градусов. Хорошо. Опускаем вниз. Делаем вдох. При этом поясница прижата. И вверх. Выдох. Снова. Вдох. И вверх выдох, обязательно следим за поясницей, вдох вверх, выдох, продолжаем также. же За последним разом собираем ноги вместе. Стопы приподнимаем чуть выше. Руки над полом. Зафиксировали это положение. И на выдох бьем напряженными руками по воде. Выдох, выдох, выдох, вдох-вдох-вдох. Выдох, выдох, выдох, вдох-вдох-вдох, выдох, выдох, выдох, вдох-вдох, вдох, выдох, выдох, выдох, вдох, вдох, вдох. Продолжаем. остались в этом положении ноги чуть шире на выдох выравнивая ноги вперед поясница прижата на вдох согнули только до прямого угла снова вперед выдох к себе вдох еще выдох к себе вдох снова выдох вдох еще выдох вдох продолжаем Хорошо. за последним разом собираем ноги вместе поднимаем прямые в потолок плечи лопатки вверху, поясница прижата опускаем ноги и прямые поднимаем вверх снова выдох вверх, вдох, продолжаем Хорошо. За последним разом опускаем, удерживаем. Хорошо. Ноги в потолок, руки в стороны, ладони на полу. Не отрывая плечи, опускаем ноги под прямым углом от себя в одну сторону и на выдох вверх. Опускаем в другую плечи, при этом не отрываем. И на выдох вверх. следим за плечами. Вверх выдох. Снова вдох. Вверх выдох. Еще вдох. Выдох. Снова вдох. Выдох. Хорошо. И все сначала. Руки вдоль корпуса. Ноги на ширине тазобедренных забедренных суставов согнули под прямой угол. И снова коснулись полувдох. И поднимаем вверх-выдох. Снова вдох. Вверх-выдох. Продолжаем.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 Остаемся в самой верхней точке, снова ноги чуть шире, на ширине плеч, корень под прямым углом, на выдох, выравниваем ноги вперед, на вдох согнули до прямого угла. Снова вперед, выдох, к себе вдох, еще выдох, вдох, выдох, вдох, продолжаем. Хорошо, собрали ноги, поднимаем прямой потолок. Опускаем выдох, вверх, вдох, вниз, выдох, вверх, вдох. Еще выдох. Вдох. Вдох. Вдох. Продолжаем. 4 Три. Два. Один. За последним разом опускаем и удерживаем. Хорошо. Поставили ноги на ширине плеч, голову опустили, полностью расслабились. В этом положении делаем глубокий-глубокий вдох, набираем полную грудную клетку, живот втягиваем из себя. На выдох, закрыв глаза, прижимаем поясницу к коврику и медленно отрываем ягодицы, поясницу, позвонок за позвонком. Образовали мост. Оставили таз сверху. Снова делаем глубокий-глубокий вдох через нос. И на выдох, приподнимая плечи, округляя спину, укладываем как бусинку за бусинкой. Каждый отдельно позвонок за позвонком. Поясниц. И последними опускаем ягодицы. Расслабились. Снова делаем глубокий-глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку, живот втянули. На выдох, закрыв глаза, прижимаем поясницу и медленно отрываем ягодицы, поясницу, позвонок за позвонком. Образовали мост, оставили таз сверху. Снова делаем глубокий-глубокий вдох и на выдох, приподнимая плечи, округляя спину. Медленно укладываем позвонок за позвонку, поясницу и последними опускаем ягодицы, расслабились и снова в этом положении, делаем глубокий вдох, набираем полную грудную клетку, на выдох закрыв глаза прижимаем весь позвоночник к особенно поясницу, медленно приподнимаем ягодицы, поясницу, позвонок за позвонком, образовали мост, оставили таз вверху, хорошо, удерживая таз четко по центру, со стороны в сторону его не смещаем, поднимаем правую согнутую ногу, выдох, и именно медленно опускаем на пол вдох расстояние между ног не сужаем таз удерживаем четко по центру вверху на выдох поднимаем левую согнутую ногу и именно медленно не спеша опускаем на свое место снова на выдох поднимаем правую согнутую ногу вверх и именно медленно опускаем на пол, на выдох поднимаем левую согнутую ногу и на вдох медленно опускаем на пол и еще поднимаем выдох согнутую ногу опустили вдох и еще левая выдох таз четко по центру вверху и медленно опускаем Вдох. Делаем глубокий-глубокий вдох. И на выдох приподнимая плечи, округляя спину, укладываем позвонок за позвонку, поясницу. И последними опускаем ягодицы. Хорошо, собираем ноги, выравниваем и руки, выравниваем ноги. Делаем глубокий-глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку. Живот втянули, прижали поясницу к коврику и вытянули именно позвоночник. Головой руками тянемся в одну сторону, копчиком ногами в другую. И на выдох через рот расслабились. Снова делаем глубокий-глубокий вдох. Живот прижали поясницу. Вытянулись головой руками в одну сторону, копчиком ногами в другую. И на выдох расслабились. И снова делаем глубокий-глубокий вдох. Живот втянули, прижали поясницу, потянулись как можно больше в разные стороны. И на выдох медленно поднимаем руки, голову, плечи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 Живот втянули, прижали поясницу, вытянулись в разные стороны и снова на выдох. Поднимаем руки, голову, плечи, лопатки. Именно через верх потянулись руками вперед, центром спины, назад. Снова руки кто-то удерживает, а нам нужно вырваться и округляя спину,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 плечи, лопатки и через вверх потянулись руками вперед, центром спины назад, снова медленно округленной спиной, опускаемся вниз, укладываем позвонок за позвонком. И последний раз делаем глубокий вдох, прижали поясницу, именно позвоночник вытянули в разные стороны и на выдох поднимаем руки, голову, плечи, лопатки и вытягиваемся четко потолок. Разводим руки в стороны, спина прямая, живот подтянут. Делаем глубокий вдох и на выдох, не проседая на позвонках, разворот в сторону. Снова вдох, головой тянемся до потолка, живот втянули, выдох. Еще вдох. При повороте корпуса ноги вместе. Вперед-назад, стопы не ерзаются. Удерживаем пятки вместе. Сделали вдох и разворот выдох, снова вдох и разворот, выдох еще вдох поворот, выдох снова вдох поворот, выдох, хорошо руки собираем перед собой поставили их за спиной на выдох выталкиваем таз вверх на вдох, опустили вдох опустили, вдох и еще выдох Опустили. Вдох. На выдох остаемся. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. Не опуская таз, поднимаем правую ногу. Вдох. Вдох. Только правой ногой в потолок. Опустили. В потолок. Опустили. Еще выдох. Вдох. Меняем ногу. И левая выдох. Вдох, снова выдох, вдох, еще выдох, вдох, выдох, вдох. Хорошо, таз остается вверху, опускаемся вниз, руки перед собой, круговым движением в одну сторону, круговым в другую, плечи по кругу, назад, поставили руки в упор за спиной, пальцы направлены четко вперед, на выдох, выталкиваем таз. На вдох. Опустились. Снова выдох. Опустились. Вдох. выдох, Вдох. выдох. Вдох. На выдох. Остаемся вверху. Удерживаем. Раз. Дышим. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. И левой ногой. Вдох. Вдох. выдох. Вдох. Потолок. Опустили. Выдох. Вдох. И тоже правая. Хорошо. Остались сверху. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. И снова. Руки перед собой. Круговым движением в одну сторону. Круговым. В другую плеч по кругу Назад. Хорошо. Собираем стопы вместе. Колени в стороны. Округляем спину. И раскатываемся. На выдох. Назад. На вдох. Ноги на весу. Снова. Выдох. И на весу вдох. Еще выдох. На весу вдох. И снова выдох. Вдох Хорошо Разводим ноги в стороны На выдох Округленные назад И сели, спина прямая Выдох И сели, выровнялись Вдох Снова выдох Вдох Выдох Вдох Собрали стопы, колени Выравниваем руки Выравниваем по возможности ноги Сидим раз Сидим, два, три, четыре, руки в потолок, четыре, три, два, один, согнули ноги, хорошо, на сегодня занятие окончено, всем спасибо, что были со мной ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, всем пока!